Давайте, прежде чем э, перейдем к рассмотрению отражения в системе операций по оптовым продажам, сверимся с нашим планом. Итак, что же у нас включает в себя задача, э, учетная по оптовой продаже? На самом деле, если рассмотреть повнимательнее эту задачу, то понятно, что для того, чтобы э, успешно отражать оптовые продажи, необходимо как минимум, иметь возможность проконтролировать взаиморасчеты с оптовым покупателем, и так или иначе нам нужно иметь возможность отражения возврата товаров этим покупателям. Ну что ж, давайте посмотрим, как эти возможности реализованы в системе.